Братья, нам не Ноги в руки брать и врачи наплать. Эй, братья, братья тот нам прет опять, Разгоним злую рать и ай да гулять. И пойдет рубить как И если землю твою князь Топчет ты на земном разь Если грозен враг твой стал Значит врежь ему не дал. А за Волгой ушел смерть Оботвежший ты чинец От Востока прет могол Скоро будет рок-н-ролл Если же в бою ты поймал бурак Эй, ой, эй, зарубай! Нам лекаревать Ноги в руки брать И вражину да гулять Эй! Дратья! Тот там прет опять Разгоним злую и Яй да гулять! Никакой! А за волкой кушал снег Оботевший печенек От Востока прёт мозог Скоро будет рок-н-ролл Если же пою, ты поймал кураж Эй-ой-эй, эй, зарубай! Крак! А ты только враг, вам наутек. наутёк зарубай! Пой, дурак! Как интересно на русский Лучше Ваньку не пейсись Зато да, хватит он в сапор и пойдет рубить как гор. Если землю твою князь Топчет на земном Если грозит Как известно на руки лучше ваньку не пейти Зато да, да, сплакит он сапор И пойдет рубить карто. И если землю твою то Топчет ты на землю да, рать Если грозен враг твой стал Значит брешь ему летал дал. братня! Нам не гадить, но в руки брать, и в Братья! Нам лекаривай! Ноги в руки, брат! И вражи Эй! -э -э -э -э, Братья! Тот там -то прет Растонен Раздолнен злую И я Ноги в руки брать И вражи знать Эй, братья! Тот там прется опять Расконим злую рать И яйдай гулять Эй, братья! Эй, братья! Эй, братья! Нам легать бивать Эй, братья! Эй, братья! Расконим злую рать The die